Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмой, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога Живого. Как сказал Бог: Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Я читал Второе послание к Коринфянам, шестую главу, 14 стиха и до самого конца. Что общего у света со тьмой? Какая совместимость Христа с Велиаром? Ты не можешь быть в православии, и говорить, что ты с Богом. Потому что все, что происходит в православии от мельчайших мелочей до глубочайших греховных действий, которые совершаются православными, это все мерзости перед Богом. Начиная от поклонения идолам, заканчивая целованием мертвых и поклонением мамоне, с каких это пор Господь разрешил в храме продавать? С каких это пор торговля в храме разрешается, когда Господь выгонял продающих и покупающих в храме? С каких это пор грешить и блудить с этим миром и в этой церкви Бог разрешает? С каких это пор все эти мерзости, которые делают эти люди, разрешено Богом? Бог ненавидит эту секту, Бог ненавидит это страшнейшая секта. Православное движение – это самая страшная секта, которая только существовала на планете Земля после католической секты. Если вы попали в православие, вам нужно бежать оттуда. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Бог Вседержитель. Господь вас примет. Никуда вы не денетесь. Если вы ищете Господа, если вы серьезны с Ним, то вам нужно прийти к самому Господу. Вам нужно выйти из этих сект. Выйти из этих сект православных. Потому что там поклонение иконам, целование крестов, целование мертвых людей, мощей. Это все мерзость перед Богом. Бог это все ненавидит. От начала времен, от создания мира, Господь Бог заповедовал, да не будет у тебя кумира. Не поклоняйтесь, не целуйте всю эту мерзость. Потому что за каждой иконой стоит определенный демон, бес, которому вы кланяетесь, вы приносите жертвы бесам эти бесы, они имеют право вами потом управлять, они имеют право жить даже у вас, потому что вы делаете мерзкие вещи, которые Бог терпеть не может. Поэтому вы не можете быть в православии и говорить, что вы с Богом, вы не с Богом, вы с бесами. Господь говорит, выйди из нее, народ мой, чтобы тебе не участвовать в ее грехах, это страшнейшая секта. Православие это страшнейшая секта, поэтому выйди из нее, выйди из нее, если ты хочешь получить свое спасение. Если ты хочешь быть в Царстве Божьем, тебе нужно прийти к Иисусу Христу, живому и воскресшему, который силен тебя спасти. Выйдите из православных сект и придите к Иисусу Христу. И да благословит вас Господь наш Иисус!